Веселая зарядка для малышей и их родителей Для сегодняшней зарядки вам понадобится Позитивное настроение, внимательность А также все, все члены вашей семьи Кто хочет быть крепким, сильным, здоровым Энергичным То тогда приглашаем вас Отправиться с нами В спортивное путешествие Отправляемся с вами В парк развлечений Но он не так-то близко Чтобы до него добраться Нужно проехать на поезде Четыре Остановки! Хэль тарифуна мен акун? Хааа, саатагайяру лэн! Хэль аравтум? Аджаль, ана китарун сагыр! Хэй, я Мы поедем с вами на этом игрушечном лего! Поезде. Итак, первое упражнение называется поезд Поезд мы построим из всех членов семьи Давайте скорее, малыши, зовите папочку Папочка должен встать впереди Он машинист поезда Прямо позади папочки встает мамочка И берет папочку за пояс двумя руками Это второй вагончик Позади мамочки встает старший ребенок И берет мамочку за пояс сзади двумя руками И так выстраивается друг за другом все ребята, каждый сзади, берется за пояс впереди стоящего. Получился настоящий паровозик! Теперь, а теперь слушайте, что будет делать наш паровозик и как он поедет. Вы должны все вместе, друг за другом. Высоко поднимая колени, оттягивая красиво носочки, ног. Легким бегом передвигаться по всей квартире. При этом вы не должны отпускать впереди стоящего человека. Вагончики должны держаться крепко друг за друга. Итак, ездим, пока не прибудем на первую станцию. Вы готовы? Ваххид Иснан Саласа Отправление. عجلات القطار تدور وتدور تدور وتدور, وتدور،, وتدور. الخطار الصغير يسير إلى الأمام يسير إلى الأمام يسير إلى الأمام حتى المحطة الأولى المحطة مقبخ Станция, кухня. Наш поезд прибыл на первую станцию. Останавливаемся возле кухни. Вагончики стоят друг за другом. Второе упражнение – двери. Представьте, что ваши ручки – это двери поезда. Которые открываются и закрываются. Итак, все дружно. Разводим свои прямые руки в стороны. Правую руку в правую сторону. Левую руку в левую сторону. Так открылись дверки поезда. А теперь возвращаем руки на место. На пояс впереди стоящего. Или... На свой пояс можете поставить. Так, закрылись наши дверки и повторяем это упражнение несколько раз. Аббабул Китари, тута хува туглак, тута хува туглак, тута хува туглак. Аббабул Китари, тута хува туглак, тута хува туглак, тута хува Следующее упражнение – пассажиры. Каждый ставит ручки себе на пояс и все дружно приседаем вниз, а затем обратно встаем и выпрямляемся. Так делаем несколько раз. Начинаем! Рукабуль китари, янделю на мой садунь, янделю на мой садунь. Следующее упражнение Детишки Ми Все вместе поворачиваем верхнюю часть верхнюю часть Своего тела Сначала в правую сторону Затем в левую сторону при этом нижняя часть стоит не двигаясь. То есть делаем повороты корпуса вправо и влево, вправо и влево. Дружно все вместе. Начинаем. И улыбаемся, и улыбаемся. Аль-акфалюфил яль тафуна яса яб я бусуна Я бусуна Следующее упражнение чемодамы. Представим, что мы чемоданчики. Толстенькие чемоданчики, набитые вещами. Поезд едет, а чемоданчики на полочках трясутся, прыгают, толкаются, падают с полок. Пожа... Положите ладошки себе на голову и прыгаем весело и высоко, каждый на своем месте несколько раз. تتحرك وتسيب. الحاقيب على الرف وفي تتحرك وتسيب. تتحرك وتسيب. تتحرك وتسيب. Теперь делаем прыжок вправо, влево, назад, вперед. القفز إلى اليمين والقفز إلى اليسار والقفز إلى الخلف والقفز إلى الأمام. إلى اليمين, إلى الياسر, الخلف, Теперь опять соединяем наши вагончики Прицепляемся друг к другу И поехали на следующую станцию Помните, как нужно ехать? Высоко поднимаем ножки Выпрямляем спинки и крепко держимся друг за друга. Поехали. аль савиру я и анан. Я и анан. Я и лил анан. Мы приехали на станцию спальня Останавливается наш поезд возле спальни Делаем все те же упражнения, какие мы делали на, на первой станции Упражнение дверьки Эблэбуль кайтори تفتح وتغلق تفتح وتغلق تفتح وتغلق ركاب القطار ينزلون ويصعدون ينزلون ويصعدون ينزلون ويصعدون الأقفال في القطار يلتفون إلى اليمين يلتفون إلى الياساء يبتسمون ويضحكون يابفون من شباك الحاقائب على الروفوف تتحرك وتثب تتحرك وتثب تتحرك وتثب القفز إلى اليمين والقفز إلى الياسر والقفز إلى الخلف والقفز إلى الأمام يجب نصياد тадуру тадуру тадуру аль ясиру и Мы прибыли на станцию, ванная комната. Останавливается поезд возле ванной комнаты. Делаем все те же упражнения. Упражнение двельки. А баблька и пари. Туфтаху латьухляк. Туфтаху латьухляк. Туфтаху Упражнение пассажиры. ركاب القطار ينزلون ويصعدون ينزلون ويصعدون ينزلون ويصعدون أبرا جنيني دي الأطفال في القطار يلتقون إلى الجميع يلتقون إلى الجسار يبتسمون ويضحكون يبصون من شباك Упражнение чемоданы. Наш поезд отправляется на следующую станцию. عجلات القطار تدور وتدور تدور وتدور تدور وتدور القطار الصغير يسير إلى الأمام حتى المحطة الرابعة المحطة حديقة الملاهي ستانسيا طارق رازبليتش Ах, Ирань наконец-то мы приехали уже. Давайте повеселимся здесь от души. Первое упражнение – карусели. Поставьте ноги на ширине плеч, руки опустите вниз и сожмите в кулачки. И начинаем вращать прямыми напряженными руками. Делаем круговые движения прямыми руками. Вперед. Начинаем. Теперь вращаем наши прямые ручки уже в обратную сторону назад. ТАМАЛЬУА Карусели номер два. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Делаем круговые движения головой. Начинаем вращать голову в правую сторону. Хуналахунак. Теперь три круга в левую сторону. Теперь вращаем головушку в левую сторону. Алмалахи, делаем хуналахунак, Карусели номер три. Ноги на ширине плеч. Прямые руки вытяните в стороны. Прямую спинку нагните вперед. Обращайте внимание на то, чтобы ваши руки и ноги и спина должны быть ровными и прямыми. Правой рукой достаем до стопы левой ноги, а левую руку поднимаем вверх. Теперь меняем руки. Левой рукой достаем до стопы правой ноги, а правую руку поднимаем вверх. И так как можно быстрее и, и, и поочередно, сменяем руки то правой рукой до левой стопы, то левой рукой до правой стопы. Лейла ля на ха ра лей лей-ля-на-ха-ра. малай на -мала лей на на, -на Следующее упражнение «Велосипед». Ложимся на спинки. Руки сжимаем в кулачки и вытягиваем вверх, как будто держим руль велосипеда. Ноги согнутые в колени поднимаем над землей и делаем вращательные движения ногами, как будто крутим педальки. Начинаем! بعض الناس في الحديقة يركبون دراجات، يركبون دراجات، يركبون دراجات. وأنا أمسك الجدون وأدور ودوّسات، أدور ودوّسات، وأدور ودوّسات. بعض الناس في الحديقة يركبون دراجات، يركبون الدراجات. Следующее упражнение Отдых на травке Ложимся животиками на пол Локти ставим вертикально на пол И подпираем ладошками свою голову и поочередно сгибаем правую то левую ножку, взмахиваем вверх вниз, вверх вниз, то правой, то левой гольнию. Представьте, что вы малыши, которые отдыхают на травке и болтают ножками. Следующее упражнение. Горка номер один. Один человек ложится на спину. Стопы ног плотно ставит на пол. Ноги согнуты в коленях. Все, что от тогда до лопаток, нужно ровненько поднять вверх над полом. Нужно ровненько поднять вверх над полом. А лопатки, плечи и голова лежат на полу. Должна получиться вот такая горка. Пола касается... Только стопы и то, что от головы до лопаток. Все остальное висит в воздухе. Все должно быть ровным, чтобы горка наша была ровная. Остальные члены семьи берут, берут куклы и катают куколок с этой горке. По очереди не толпитесь, не толкайтесь. Затем меняйтесь. И горку должен... Сделать каждый член семьи по очереди. А остальные коты катают с горки кукол. <свес> من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، من يمشي. غرقة يس تغرق ويستنوي صوت كَوْيْشَةِ الْجَمِيلَةِ فَوْقَ الْزَّلَّاقَةِ تَتَزَحَّلَقْ فَوْقَ الْزَّلَّاقَةِ تَتَزَحَّلَقْ فَوْقَ الْزَّلَّاقَةِ تَتَزَحَّلَقْ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلْ مِنْ أَعْلَى من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، من يمشي قل كي يبل. البنات الجميلات فوق الزلاقة تتزحلق، فوق الزلاقة فوق الزل من أعلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. Горка номер два. Берем машинки. Один человек будет горкой, а другие возьмите по две машинки в каждую руку. Тот, кто будет горкой, должен лечь на пол так, чтобы пол касались только его ладошки и носочки. А все остальное тело должен... Должно быть ровненько, ровненько поднято высоко над полом, чтобы получилась красивенькая гладенькая горочка. А все остальные должны по нему катать машинки. <музыка> И поменяйтесь, и горкой пусть становится тот, кто еще не был поменяйтесь горкой становится тот кто еще не был а остальные ребятки катают это и машинки. <связь> Следующие упражнения скамеечки. Каждый пусть подойдет к стене, встанет спиной к стене. Плотно прижмите ровную спинку к стене, а стопы ног от, отодвиньте от стены на половинку шага. И теперь попробуйте присесть так. Как будто вы сидите на стульчике, не отрывая спину от стены, у вас должен получиться настоящий ровный стульчик. Ноги согнуты в коленях под прямым углом, под прямым углом, а ваши бедра висят параллельно полу. Каждый пусть возьмет куклу и посадит ее на себя, себе на коленочки. И посмотрит, удобно ли ей сидеть на таком стульчике. Не падает ли она. И, и попробуйте продержаться в таком положении как можно больше. Если устали, то встаньте, отдохните и сделайте опять новый стульчик. المقاعد في الحديقة نظيفة ومريحة نظيفة ومريحة نظيفة ومريحة الكبير والصغير عليها يستريحوا عليها يستريحوا عليها يستريحوا отдохните. Сделайте еще раз такие стульчики. Следующее упражнение ножницы Ложимся на пол Ладошки кладем на голову Получаются дырочки от ножниц В которые мы обычно засовываем пальчики Ножки вытяните прямые Поднимите над полом Старайтесь не сгибать их в коленях. Представьте, что вы подстригаете растения. Поочередно заносите одну над другой, то правую, то левую ногу. Как будто ножницы открываются и закрываются. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Альбустаниффиль хадика я кусуль Андюма. Чик-чик-чик. Чи-чик-чик. Альбустаниуфиль хадика я кусуль андюма. Чик-чик-чик. чик чик Следующее упражнение, нячик. Кто умеет делать кувырки, тот пусть делает на мягком матрасе. Кувырки через себя. А кто не умеет этого делать? Ложимся на спинку. Сгибаем ноги в коленях. И прижимаем их плотно к груди. Руками обнимаем коленочки. Голову поднимите от пола. И дотроньтесь подбородком до коленей. Ваша спинка должна быть кругленькая. Как у мячика. И попробуйте в таком положении покататься на своей спинке. Вперед-назад, вперед-назад. Крепко держа коленочки ручками. И не отрывая голову от коленочек. Представьте, что вы маленький мячик, который катается следующее упражнение ветер встаем прямо ноги на ширине плеч прямые руки подняты вверх к потолку и делаем наклоны поочередно в правую и в левую сторону, не сгибая руки. Все тело должно быть ровным, прямым. Представьте, что вы деревья, которые качаются от ветра. Ветер на них дует, а они качаются, качаются. تهب وتهب، تهب وتهب، فأشجارها تتذبذب، تتذبذب،, تتذبذب. الريح في الحديقة تهب وتهب، تهب وتهب، تهب وتهب، فأشجارها تتذبذب. Та-та-за-ба-за-бу. Та-та-за-ба-за-бу. Упражнение цветочки. А теперь мы представим, что мы разноцветные цветочки, которые весело качаются в саду под ветерком. Встаньте на правую ножку. Это у нас стебелек. Левую ножку согните в коленочку. И поставьте на голень правые ножки. Это листочек нашего цветка. Голова это серединка цветка. А на голову положите свои ладошки. Получились лепесточки. Вот и готовы наши цветочки. А теперь в таком положении попрыгаем на наши правые ножки. Кто самый ловкий, тот пусть прыгает. При этом Поворачиваясь вокруг себя, начинаем прыгать. А теперь встаньте на левую ножку. А правую ножку поставьте на голен левой ноги. А теперь попрыгаем на наши левые ножки. Следующее упражнение. Белый шарик. Один человек должен надуть свои щеки и положить правую руку себе на голову. Он будет белым шариком. А за левую руку его должен взять другой человек. Он будет веревочкой шарика. А все оставшиеся ребята берут друг друга за руки. И берут за руку того, кто у нас веревочка. Они будут ребятками, которые держат шарик за веревочку. И теперь приставными шагами вы должны перемещаться по всей квартире, в квартире, не отпуская друг друга, крепко держась за ручки. Теперь шариком становится тот, кто еще не был. А тот, кто был шариком, встает в конец цепочки. Теперь он малыш, который держит шарик. И теперь приставными шагами Перемещаемся друг за другом, по всем комнатам. Опять меняемся. Шариком становится тот, кто еще не был. И приставными шагами летаем по всей квартире. Следующее упражнение мостик. Один человек будет мостиком, а другие будут ручейком, который течет под этим мостиком. Тот, кто умеет вставать на мостик, тот пусть встанет в это положение, а остальные должны проползать под ним аккуратненько, не задевая его своим телом, чтобы мостик не сломался. Асарию яджи. Асарию яджи. АССАРИЮ яджи. Асарию яджи. Алкампала аникавасарию джамиль. Васарию джамиль. Васарию джамиль. Васарию джамиль. меняемся. Тот, кто не был мостиком, принимает положение мостика, а остальные проползают под ним. Следующее упражнение яджи. Ложимся яджи. животик. яджи. Асарию яджи. Асарию Туловища От головы до груди поднимаем над полом, а также ноги от стоп до колен поднимаем над полом и обхватываем руками свои голени. Получился кораблик. Попробуйте покачаться на своем животике. Вперед-назад, вперед-назад. Как будто кораблик качается на волнах. Животик должен быть кругленьким. Он в руфе салий сафина сагира. Он в руфе сафина сагира. Сафина сагира, сафина сагира. Каджири фокальма. بسرعة كبيرة بسرعة كبيرة بسرعة كبيرة انظروا في السري سفينة صغيرة انظروا في السرية سفينة, سفينة صغيرة سفينة صغيرة سفينة صغيرة تجري فوق الماء Бисюратенькая бира, бисюратенькая бира, бисюратенькая бира. Следующее упражнение ружье. Встаньте в такое положение, в которое обычно встают бегуны на старте. Лабо ладонями упираемся в пол и носки стоп. Тоже упираются в пол. При этом правая нога согнута в колени. И приближена к правой руке. И стоит на носочке. А левая нога прямая. Вытянутая назад. Тоже стоит на носочке. И прыжком. Теперь прыжком нужно поменять эти ноги чтобы теперь правая нога вытянулась сзади на носочки, а левая нога уже согнута в колени рядом с левой рукой. И так поочередно прыжками мы, сме мы сменяем положение наших ног, как будто бы перезаряжаем наше ружье. إستريا إستري لايم إزنفوه الحارس يحشو بندقيته هكذا. هكذا الحارس يحشو بندقيته هكذا. هكذا الحارس يحشو بندقيته هكذا Следующее упражнение стены. Представим, что мы заборчик вокруг нашего парка. Ложимся на правый блок. Все тело должно быть ровным, прямым. Голову подоприте ладошкой правой руки. Правая рука упирается в пол локтем. А теперь поднимайте. Левую ногу кверху и опускайте ее вниз. Как будто шлагбаум поднимается и опускается, так и наша левая нога поднимается и опускается, прямая и ровная, как палочка. <реклама> Теперь переворачиваемся также на левый бок И поднимаем уже кверху правую ножку И опускаем ее Поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем Ножку не сгибайте, она должна быть ровная это наш шлагбаум. И последнее упражнение называется галочка. Мы должны... Сделать с вами галочку Это значит, что мы завершили нашу зарядку И наше веселое путешествие Сядьте на что-то мягкое На кровать, матрас, на подушку И попробуйте сделать вот такую галочку Нужно поднять прямые ноги над полом И подхватить их под коленями руками Ноги не сгибайте и спинка ваша должна быть ровной. Пола. Пола не касается никакая ваша часть тела, кроме той, на которой обычно вы сидите. Получилась у вас галочка. Значит, вы завершили наше путешествие. ضع هذه العلامة إن كنت معنا إن كنت معنا وبهذا انتهت رحلتنا رحلتنا رحلتنا فبع هذه العلامة كنت كنت إن كنت معنا, إن كنت معنا, إن كنت معنا, إن كنت معنا